добрый день хотите получить в свои проекты теплый целевой трафик хотите в свои проекты получить платежеспособную заинтересованную аудиторию хотите научиться это делать самостоятельно приходите на вебинары вебинары проводятся каждый четверг восемь часов ссылка на вебинары находится в описании этого видео либо можете нажать на кнопочку вебинар кому удобнее добавляйтесь ко мне в skype он у вас на экране отображается, я вам буду высылать личное приглашение либо напоминашку о вебинаре. Значит, на вебинарах ничего не продаем, просто делимся полезной информацией в плане извлечения трафика. Задаем вопросы, получаем конструктивные ответы. Спасибо большое, нажмите, пожалуйста, нравится. Поделитесь в социальных сетях, если вы считаете, что эта информация будет интересна вашим друзьям. Возникли вопросы, пишите комментарии под этим видео, я все читаю, обязательно отвечу.